Доход с этого сайта у меня составлял примерно... Была такая тема про э, Диану Шурыгину. Да, с него капает. Но у тебя был бы выхлоп с этого 1 миллион в месяц. Ты понимаешь, что он наебщик? Да, каждый у тебя вопросы. Мандаринка. Всем привет, друзья! Сегодня мы возьмем интервью у человека, который зарабатывает на SEO-продвижении сайтов, кворки, ютубе. В совокупности его доход составляет ежемесячно около 100 тысяч рублей уже много лет. Бывает больше, бывает меньше. Почему вы обязательно должны посмотреть это интервью? Потому что это один из немногих честных блогеров, который не будет рассеивать вам пыль в глаза. Он не продает никаких обучений, а просто пошагово делится о своих достижениях и о том, как он зарабатывает в интернете. Я за ним наблюдаю уже больше года, и он подкупает меня тем, что он не пытается... Батарейка на рекордере села. Сука! В общем, сейчас перед интервью ставлю другие батарейки, потерпите буквально 5 сек. Так вот, у многих из вас складывается обманчивое впечатление о заработке в интернете. Большинство думает, что тут можно прийти и зарабатывать там свою сотку в месяц. Тут, к сожалению, так не получится. Сейчас позвоним Сево Кейсу, так называется его канал, и спросим. А, так, ну все, можно начинать, да? Да, Я как к тебе могу обращаться? В, Вадим? Меня же зовут. Ну, вообще, seo кейс. <сохти> Хорошо, понял. SEO-кейс. Э, смотри, я хочу, чтобы интервью не было таким од однобоким. Поэтому давай постараемся пройтись по нескольким этапам от каких-то там жизненных ситуаций. Да, ну, конечно же, самого главного это заработка твоих <с six> каких-то достижений. И попытаемся сделать так, чтобы у тех людей, которые посмотрят это видео, остались там какие-то восприниматели. Ну, что-то, в общем, в памяти осталось если не против давай начнем вот основная твоя деятельность как я уже знаю это манимейкинг да то есть добыча денег в интернете для начала хотел спросить чем ты занимаешься помимо основной своей работы ну у меня два ребенка жена которая не работает поэтому ее надо содержать вот. ну как бы не то что содержать да ну просто основной доход у нас как бы у семьи это мои заработки да и вот поэтому как бы изучаю интернет источники дохода и пытаюсь как можно больше заработать. Не всегда получается, но... Ты из какого Стараюсь. города? А? Из какого города? Астрахань. Астрахань, понял. Я из Новосибирска. Про финстрипы я все твои финстрипы прочитал. Финстрип, кто не знает, это отчет о заработках. Так вот, Евгений на своем сайте ежемесячный отчет, ведет ежемесячный отчет, где все там до рубля, наверное, расписывает, сколько он заработал в прошедшем месяце. Вот, были месяцы, когда доход, доход превышал и 100 тысяч рублей, были месяцы, когда был спад до 40, там я видел, по-моему. Плохие месяцы. вот Основной заработок, как я понял, идет с партнерки Адмитат. Расскажи, как это работает, откуда берутся, собственно, деньги? Ну, короче, изначально я начинал, как и все, это, читал блоги различных бомжей, интернет-бомжей вот и ленты их изучал сначала начинал с ссылок продажи ссылок но как многие знают эта тема постепенно изменилась видоизменилась и теперь не так просто туда войти то есть нужны старые сайты поэтому где-то где-то в конце 2013 -го года в четырнадцатом я начал изучать трафик что такое трафик как его поднимать вот и делать сайты начал на эту тему игровые там разные проекты делал сначала для того чтобы понять как все работает да а в конечном итоге как бы ну у меня получилось так что один из сайтов хорошо выстрелил это был новостной портал вот ну так получилось что он стал новостным порталом вот и как бы какие-то звуки у нас идут короче получилось так что я его сделал, вот этот новостной портал, и он мне неплохо давал трафик. Но потом, по своему, так сказать, маленькому опыту, так, подожди, у нас с тобой что-то там со звуком. Вот, в общем, выстрелил в сайт и начал давать трафик. Каким образом этот трафик монетизировался? Значит, ну, изначально вот я сделал новостной портал, он выстрелил. Вот. И в конечном итоге... Как бы получилось, что с него я начал понимать, как работает трафик. А у меня получалось с новостного портала около 30 тысяч посетителей в сутки. Вот. Там каждый день публиковался какой-то контент. Ты его сам писал? Да, получается, как бы мы публиковали контент. У меня был где-то несколько рерайтеров, которых я удаленно нанял. Вот, эти рерайтеры, они работали как бы оперативно и писали новости. Вот, в конечном итоге я, короче, этот сайт развивал, развивал, но потом у меня появилось как бы такое желание немножко полениться, из-за этого я немножко занялся неправильными делами. И сайт, в общем, я загубил. Доход с этого сайта у меня составлял примерно, короче, получается... Где-то около 90 тысяч в месяц, около 100 тысяч. Ну, 30 тысяч можно посчитать, это примерно, вот если тысяча человек приносит 100 рублей, грубо, да, то 30 тысяч, это у нас получается 3 тысячи в день. Вот. Ну, в общем, я его загубил, к моему несчастью. Но потом у меня появилась мысль о том, что если трафик как бы уметь собирать более качественный, то есть не вот такой новостной, который мусорный, а качественный трафик если собирать, то его можно более аккуратно конвертить в деньги да вот э, очень много таких сайтов называются CPA сайты это сайты которые созданы для того чтобы приносить конверсию то есть например вот есть ключи коммерческие а есть информационные естественно коммерческий ключ намного больше денег приносит но и продвигаться здесь сложнее. Но почему-то на тот момент я не задумывался о таких вещах, как сложность продвижения. Наверное, смелость незнания. И, короче, получалось, что я неплохо, ну, мне удалось неплохо прокачать а, несколько сайтов. вот И они начали приносить на CPA. Я начал понимать, как это работает. То есть я выставляю рекламу, я привлекаю трафик. Трафик конвертируется. И, соответственно, эти... А, посетители мне приносят доход с вот с таких CPA партнерок я пробовал не только адмитат я пробовал разные партнерки но в конечном итоге мне понравилась адмитат тем партнерка что в ней собраны почти все лиды которые есть ну почти все офферы да, партнерские предложения которые есть на сегодня она самая обширная на данный момент я пробовал изучать другие варианты но все равно у них меньше предложений плюс те инструменты, которые дает адмиТАТ, по крайней мере, я их не нашел на тот момент в других партнерках. Например, выгрузка XML данных партнерских программ. То есть, например, мы берем, делаем сайт, да? на нем есть много страниц. Каждую страницу обновлять руками невозможно, то есть замучишься. И вот адмиТАТ дает возможности по одному запросу к скрипту, то есть по кнопочке, да? Менять все, ну, все настройки у всех страниц. Это очень выгодно. Ну и плюс мониторишь все новые партнерские программы, понимаешь, где есть трафик, выставляешь такую рекламу и получаешь конверсию. Вот такой вот как бы вариант монетизации мне очень понравился. Но впоследствии я, конечно, сейчас понимаю, что это не самый лучший вариант монетизации. И сидеть на одной только какой-то ниши не стоит нужно смотреть в разные направления сейчас у тебя несколько сайтов и сколько сколько конкретно сайтов ты можешь сказать сейчас около пяти наверное сайтов но я бы не сказал что как бы сконцентрировал все внимание на всех пяти да то есть основные там например вот сейчас делаю опять новостной портал потому что понял что как бы мог уже давно восстановить старый новостной портал но опыта не было, сейчас опыта больше вот. и кто следит за моим каналом знает о том, что я уже как бы перевалил за тысячу, у меня даже получилось на одной из новостей поднять 3500 посетителей на новом проекте вот. и я буду развивать, я думаю, что вот эти шаги, они уже ведут к тому что проект, как говорится будет основным вот. ну а старые сайты я поддерживаю, пишу на них контент и в принципе они живут хорошо а что за новостной портал? То есть какие новости там политической какая-то штука? Я стараюсь как бы охватывать все направления, в которых есть возможность получить быстрый трафик, так сказать. Здесь новости это такая вещь, что трафик идет событийный. Есть трафик постоянный, есть событийный, да. Есть еще сезонный трафик. То есть, ну, разновидностей трафика много. И поднять большую посещаемость на сезон, то есть на постоянном трафике довольно сложно. То есть там большая конкуренция. А вот на событийном в принципе не сложно. Если вы помните, была такая тема про э, Диану Шурыгину. Да? Огромное количество народу наделало всяких небольших сайтиков, там всяких разных социальных групп и так далее. И это все выстрелило в один момент, дало очень много трафика людям. Вот примерно так и работает новостной портал любой. То есть сборщика запросов. То есть ты пишешь да. какую-то статью, ну или рерайтишь ее, допустим, про ту же. Да, чаще всего я беру новость и перевожу ее своими словами, рерайт делаю, добавляю что-то свое. Сейчас в поиске как бы лучше всего заходит статьи с большим количеством символов, и поэтому стремишься новость раскрыть побольше. Например, если в одном в нескольких сайтах написали эту новость, можно собрать все эти новости в одну и собрать более обширную статью по этому вопросу. И, соответственно, ты обходишь остальных конкурентов по объему, по крайней мере. То есть на твоем портале есть рекламные блочки, грубо говоря, посетители по ним кликают и совершают какую-то конверсию, покупают ну вот какую-то товары. В, товар в или целом, да, смысл и создание таких сайтов это именно вот за, заработок на рекламе. Тут уже не больше не CPA, не конверсия идет, а именно идет э, смысл того, что нужно получить. Клик по рекламе, там, или просмотр рекламы. Ранее в финстрипах твоих наблюдал такую строку, как за. То есть доход с ВКонтакте. Потом она становилась все меньше и меньше. И сейчас, по-моему, с ВК вообще ничего не капает. Вопрос, да. как, да. как генерировались деньги и почему сейчас этот источник дохода перестал Смотри, э -э я вообще, ну как бы к ВК относился всегда с пренебрежением. И многие веб мастера подтвердят, что они считают площадку ВК, как и другие площадки, которые не твой сайт, это чужая площадка. И поэтому, как только меняется какой-нибудь алгоритм в площадке, то, соответственно, может измениться твоя работа. И может, как у меня получилось, доход уйти в минуса. Вот. Все дело в том, что где-то году в семнадцатом в начале мы изучали вконтакте довольно поздно очень многие на этом давно зарабатывают а я вот посмотрел в эту сторону очень как говорится поздно вот ну кто же знал если бы знать может был было бы лучше конечно мой друг начал развивать несколько пабликов вот я же не хотел заниматься пабликами я сделал профиля. То есть, я сделал фейковые аккаунты, на которых разместил красивых девушек. Эти, как я удивился, впоследствии, они вообще раскручивались сами по себе. То есть, мне не надо было ничего делать почти. Эти анкеты, они развивались сами. То есть, например, если друг постоянно старался кого-то привлечь на свою группу, да, мучился с этим... То у меня такого вопроса не возникало я просто ходил заявки оставлял на меня заявки оставляли в день приходило там по 200-300 человек и я ему говорю зачем ты занимаешься группами если вот есть возможность но проблема конечно тут была в том что на профилях нельзя размещать рекламу то есть это должно быть как-то завуалировано ну и соответственно мы где-то полгода еще тренировались, как рекламу размещать, чтобы нас не блокировали. Конечно, блокировали постоянно. Примерно, ну, я доходил до 15 тысяч подписчиков, и чаще всего анкета улетала в черный список. Вот. Но впоследствии мы научились и это обходить потихоньку, и у нас профиля начали жить, ну, год, там, полтора года они жили. В принципе, такой темой многие занимались в Фейсбуке еще тоже. Сейчас... Вообще там очень быстро банится все И нужно прогревать анкету и так далее Но кто умеет, тот на этом тоже неплохо зарабатывает Вконтакте были более лояльны на тот момент вот. А где-то в 2018 году, по-моему в июне месяце Выкатывается какой-то новый алгоритм Мы на тот момент ничего не понимали Что за алгоритмы там у них работают Выкатили алгоритм Немезида вот. И что самое интересное он ударил не только по трафику сообществ. Он ударил по трафику профилей. То есть, теперь уже не было такого, чтобы трафик шел на профиль сам по себе. То есть, я не знаю, как это работает у них там. Да? Раньше было как. Мы делали профиль, набивали его пятью тысячами там максимальное количество групп вот, по тематике, которая нас интересовала. И оттуда вошел трафик тематический. Вот. И эти группы то есть, да, эти группы давали этот трафик. Также по поиску приходили. В общем, много вариантов было получить трафик. Вот. Плюс еще сам заявки размещаешь. То есть, где-то за месяц я набивал около 5000 подписчиков на тот момент. Вот. Ну и, соответственно, размещали рекламу. Это тот же адметад, Это различные дейтинг-партнерки. Вот. И в конечном итоге начали понимать, что дейтинг не особо работает, хотя сейчас вот я смотрю в ютубе, очень много роликов пишут именно на эту тему, но дело в том, что с этой темой все борются, вот социальные сети очень сильно борются именно с этим. У меня же были более-менее белые партнерские программы, например, я писал кейс на своем канале, по-моему, даже, и да, по-моему, на youtube канале я писал кейс, вот сейчас он, кстати, тоже актуальный, это видео Деда Мороза, поздравления, да? На тот момент я разместил его в десятки профилей и он мне принес там около 30 тысяч рублей, если не больше. Я точно не помню сейчас, и мы когда смотрели как бы, мои выплаты, то были неплохо удивлены. Конечно, если заниматься этим более профессионально, то можно и больше получить, но так как мой трафик он бесплатный то получается что у меня даже доход может быть выше чем у тех кто занимается арбитражом закупает рекламу вот так вот вот и в общем в конечном итоге вконтакте изменил алгоритмы и этот трафик потихонечку начал падать сейчас у меня там 2, 2 анкеты осталось я иногда захожу смотрю не, не то фишки я еще нашел там например вечный онлайн но это все равно очень маленький дает эффект. То есть, в принципе, дает эффект, но по сравнению с тем, что было, вернуться в то время, увы, невозможно. И интернет это такая, как бы, такая среда, в которой постоянно все меняется. Поэтому это одно из напоминаний нам. Вот. Жалко, конечно, неплохой доход был. Ну, реклама, грубо говоря, ты на стене размещал какие-то ссылки, допустим, партнерская программа того же Деда Мороза, люди переходили, кликали, заказывали. Да, точно так же, как в пабликах люди рекламу размещают, точно так же мы размещали в своих профилях. Вот. Просто мы уже как бы начали понимать, какие рекламы можно ставить, как это ставить. Лучше какие ссылки ставить, чтобы тебя не заблокировали. И в конечном итоге начали понимать, как это работает все. Так, с контакте понятно, кворк, биржа фриланс услуг, ты еще и фрилансер, несколько заявок ежемесячно у тебя, как я понимаю, тебе поступают на этот сервис, какие ты делаешь кворки и сколько за это платят? Значит, кворк это был как эксперимент для YouTube канала, по сути я как бы на кворке больше зарабатывал с рефералов. Изначально. У меня сайты, CPA и направления. И соответственно на них я размещаю рекламу не только тех партнерских программ, которые есть в Admetate. Но я ищу дополнительно какие-то партнерки, которые дают реферальные отчисления хорошие. И вот, например, такое же хорошее отчисление дает BigGet. Вот. Он дает до 40% от первых двух по моему пополнений. Вот. И поэтому хостинг у меня бесплатный. Также и с Quark. Я разместил несколько объявлений на Двух, трех сайтах и люди заходят регистрируются и получается процента от этого мне и тут и как бы пошла такая волна что многие на кворк начали рассказывать как работать я решил тоже как бы показать как это делается я просто как бы начал сам зарабатывать на корке я даже сделал цикл видеороликов на эту тему, как я это делал. Мои кворки состояли в том, что я делал то же самое, что делал для других своих проектов. Например, у меня были серые каналы на YouTube, и я для них делал ролики. Точно такие же ролики я делал для людей на кворке. Это вот один из моих кворков, который я делал. Что заключалось в моей работе? Я беру сайт, делаю обзоры, там, например, 10 или 20 обзоров на разные страницы сайта. И просто публикую эти э, видео э, с названием, под ключевые запросы, с текстом и со ссылочкой, где это все находится. Соответственно, мы так генерировали трафик. Получалось, что люди получали дополнительный трафик с YouTube. Но в конечном итоге YouTube тоже не дурак. И там, видимо, начали понимать. Ну, либо некоторые из сайтов не совсем подходили к тематике Ютуба. И за это несколько каналов получили бан. И я в целом завершил этот свою карьеру кворкера. Вот. Но в целом не вижу ничего сложного. У меня друг работает на кворке тоже. Он занимается накрутками социальных сетей. И неплохо так зарабатывает. А Сколько нужно было сделать обзоров, чтобы заплатили, сколько там? 400 по -моему, рублей один кворк стоит. Сколько ну, нужно обычно, сделать? Я, по-моему, делал около 20 или 25. Но э, там было такое... А, нет, подожди, я немножко ошибся. 10 обзоров я делал, это если уникальные обзоры своим голосом, э, скринкасты, и 25 это если я загружал Creative Commons. То есть, я брал чужие ролики с лицензии Creative Commons и загружал их как бы на канал со ссылкой на их сайт. Вот два варианта уже таких курков, которые я делал. В принципе, Креатив Коммунс как раз таки не банились. Бывают страйки, бывают, но это если большой канал. У меня есть канал, там где-то 300 или 400 видео. На него, да, было два страйка, но он пережил это все. Недавно с него сняли ограничения. Вот. А вот скринкасты я делал именно 10 штук. И я скажу то, что у меня была уже сложившаяся база, база клиентов, когда я закончил этим заниматься, они мне писали: давай еще, давай еще. Но я говорю, вот так и так YouTube подставил меня. Я не хочу вас подставлять. Вот так. По времени сколько уходило выполнение одного курка? Ну, в принципе, так как я набил руку уже давно на работе такого плана, запись видео ну где-то минуты минуты по две каждый ролик то есть если я записывал сам то минут 20 наверное уходила на запись роликов потом на описание и наполнение где-то еще минут 20 может есть около 40 рублей около 40 минут 400 рублей да да ну а чем денег нет у людей да? хоть что-то Ну и я показывал это на своем канале как это можно легко сделать самому причем вот ты сидишь как бы не знаешь что делать чем чем лезть на какие-то буксы да, там какие то там какие-то дурацкие клик кли, кликовые спонсоры там и так далее то легче пойти на фриланс и там заработать какую-то копеечку сайт, на котором ты публикуешь все эти финстрипы, э, там другого рода статьи, э, для какой цели он тебе вообще нужен, для какой цели ты его ведешь и капает ли тебе все дело в том, что копеечка? да, с него капает. Все дело в том, что есть такая лента новостей для манимейкеров Топ Сапа и есть еще одна блок блок клик, а, нет, бакс клик ну, в общем, короче, кто, кто хочет, он знает. То есть топ-сапу, если найдут, они знают. Баблоклик, вот, я ошибся. Просто машинально уже на них заходишь. Смысл такой, что один вебмастер когда-то создал вот эту топсапу. Она была как ридер блогов манимейкеров. С нее я начинал. И я этот блог свой создал именно для того, чтобы там публиковать свои финстрипы. Это как бы там мейнстрим, самая главная информация, которая там публикуется. И все люди ждут, когда человек опубликует эту информацию. То есть, таким образом легко привлекать рефералов и немножечко еще дополнительно заработать. Ты становишься немножко публичным. Но в конечном итоге у меня еще YouTube канал появился, который тоже делает меня публичным. Поэтому мне это, как говорится... Необходимо. Раньше я вел там текстовый блок и писал свои статьи, но данный блок я где-то в 2014 году как раз-таки продал, но где-то вот два, два или 3 года не, не подавал о себе никакой информации, а потом опять меня затянуло в этот блогерский мир. так. Он требует каких-то расходов. Нет, он никаких расходов не требует, просто понимание того, как там сообщество само существует. В нем можно писать свои какие-то интересные выводы о продвижении, о заработке, но как бы есть какие-то границы, как, например, нельзя писать для новичков, нельзя писать в воду, лишь бы привлечь рефералов. То есть, когда я пишу финстрип, я стараюсь написать еще какие-то интересные вещи про себя вставить в этот финстрип картинки какие-то свои интересные что у меня там произошло люди следят за моей жизнью как бы через этот финстрип через этот через этот блок да но вести его полноценно то есть писать туда статьи я не планировал потому что как бы у меня уже есть youtube канал и мне гораздо легче писать именно видео ну в данном случае вот чисто как манимейкер так я, в принципе, на свои сайты иногда даже статьи пишу. Как бы я даже публиковал видео на своем канале, как я это делаю. Это у меня разработанная система, которая оттачивалась годами. Я всегда думал, где брать контент для своего сайта. Это очень такая, как бы, щекотливая тема. Большинство людей боятся именно этого, то, что нужно покупать тексты. Я придумал, как мне сделать так, чтобы я легко писал эти тексты. Я обычно наговариваю их голосом через специальные программы, причем я докопался до разработчика и заставил их пойти мне навстречу, чтобы ихний софт умел проставлять запятые, точки, вот. И они пошли мне навстречу, конечно, не всегда в попад это все происходит, но приправки я экономлю примерно там, ну 30 секунд направку, это уже круто. То есть, чем больше мы оптимизируем какое-то дело, тем быстрее оно у нас получается, тем больше мы можем сделать. Вот так. Раньше ты упоминал такого блогера, тоже ман манимейкера Никнейм его арбайтон Чем он так хороший, на чем он зарабатывает? Все, все дело в том, что это как бы сеошный мем. То есть этот человек, он давно засветился в веб-сообществе как человек, который немножко неадекватный. То есть он ведет себя так, как другие обычно не ведут. Первые его попадания в эфир, так сказать, получились, когда были конференции сеошные И он на нескольких конференциях побывал. И там у него даже взяли интервью, и это было очень забавно, и многие люди о нем начали рассказывать разные небылицы и так далее. Потом он был на Search Engine и там довольно долго общался с местными и пытался им что-то доказать. У него всегда такая довольно интересная стилистика общения. Ну, кто знает, тот знает. Вот. Это такой непонятный персонаж, в общем. Сказать, что он не разбирается в сайтах, нельзя. Он действительно разбирается, он умеет. У него был главный блок в рунете по seo хотя сказать что он был главный нельзя он просто занимал топовые позиции по запросам но это не значит что как бы там писалось Истина, да? Вот. Потом он недавно заводил YouTube-канал, на котором довольно прикольно вел свои рассуждения о том, как он работал, как он сайты делал. В общем, кто знает, это, это просто прикольный персонаж, и сказать, что на него стоит равняться, нет. Просто это забавно. Вот. Я нашел про него инфу, то, что он тоже какое-то обучение проводил. Как... Да, он, кстати, да, он, вот чем он грешен, да, он все время пытался войти в инфо цыганскую среду и плюс еще у него сейчас вот сдвиг по фазе на в сторону ставок на спорт сейчас эта тема вокруг везде как бы ну пиарится да и он начал на этом тоже пытаться заработать то есть видимо у человека с финансами плохо идет и он не знает как как ему ну что ему делать да и вот он кидается во все тяжкие на него даже какая-то группа там ВКонтакте я нашел, собралась, кого он якобы обманул, там больше ста человек. И э, в этой группе опубликовано его видеообращение, где, где он говорит то, что вот его клиенты тупоголовые, и перед, там, перед тем, как они у тебя что-то купят, и нельзя ничего правду рассказывать. То есть вот такой человек, я вот поэтому был удивлен, то, что почему ты о нем так рассказывал, и почему он у тебя в твоем влоге э, в топе находится как топ Влогеров. Ну, ты знаешь, я вообще редко кого-то могу оскорбить или унизить. Там в интернете, конечно, хейтеров дофига, и я иногда позволяю себе как-то с ними жестко обхаживаться, да. Но есть какие-то личности, которые даже ведут себя, например, неадекватно, да, но они какую-то делают движуху, которую, которая как бы. Ну, для меня является позитивом. И то, что он делал, я всегда изучал, смотрел, и мне было интересно изучить это. Поэтому э, к нему отношение у меня лично позитивное. Но, конечно, доверять ему я бы никому не советовал. Я не знаю, как люди ведутся, потому что огромное количество отрицательных отзывов о нем. Например, у меня был случай с этим персонажем. У него был вебинар бесплатный. Я зашел на этот вебинар и Просто так интересно было послушать, что он там говорит. Вот. И он в одном из своих как бы, выступлений на этом вебинаре, он сказал, что у него есть сайт Орел и Решка. И мы насчет этого сайта немножко пообщались. И в конце он добавил, если хотите, то я могу отдать этот сайт кому угодно. Ну и я, соответственно, пожелал получить данный сайт. Я говорю, да, да, я хочу, давай. Ну и, конечно, как ты думаешь, передал ли он мне его? Конечно, нет. Он просто рисанулся перед аудиторией, сказав, что он готов отдать сайт. Я, кстати, недавно тоже пытался отдать сайт, который делали на одном из э, стримов. Мы сделали вместе сайт для того, чтобы я показал, как работают CPA сайты, как их наполняют и так далее. Вот. Но я не планировал его делать своим чисто проектом это был просто эксперимент на публику. И поэтому я предложил кому, кто захочет, пускай забирает. Но пока никто не изъявил желания. Вот. Поэтому я бы тоже его с удовольствием отдал, но никто не это. А вот Арбайта наоборот. Он, он, видимо, не собирался никому ничего давать. Но в целом я сейчас радуюсь тому, что этот сайт мне не отдали. Потому что а, сейчас связывать свою деятельность с онлайн-кинотеатрами, с онлайн-передачами, я бы не стал, потому что, как ты знаешь, Роскомнадзор блокирует все такие сайты, и поэтому попасть под его, так сказать, зоркое око очень легко. Если бы у тебя была возможность продавать условно там какой-нибудь хреновый продукт, который людей ничему не научит, ты заведомо об этом бы знал, но у тебя был бы выхлоп с этого 1 миллион в месяц, ты бы смог этим заниматься? Да, камерзные у тебя вопросы. Очень сложный вопрос. Большинство людей... Ну вот я могу сказать сейчас, да, я там нет, никогда бы не стал. Но, если честно, это очень сложный вопрос. И как бы его надо обдумывать. Поэтому я, наверное, не буду на него отвечать. вот, Потому что вот многие, наверное, кто тебя смотрит, и вот задай человеку такой вопрос, он с трудом на него сможет ответить. Возможно, возможно. Uh, даже лицемерно будет на него отвечать, понимаешь? 28 февраля uh, ты на канал залил ролик, где за один день заработал 50 тысяч рублей. Это была одна конверсия, как ты говорил. Как тебе удалось это сделать? И что вообще, как сказать, ты продал? Что, что, за что тебе были выплачены такие комиссионные? Так, 28 февраля, ага. Мне надо посмотреть, что это за ролик был. Это, скорее всего, кредитно-финансовые вопросы. Вот. У меня есть один из сайтов, который направлен на вот это направление. Я пытался в нем себя тоже как-то проявить, но, если честно, успехов мало было. Но, скорее всего, именно вот сработал какой-то ключ. Ну, за, да, что, да, за, за да, что 50 да, тысяч, тысяч, То есть человек на твой э, новостной, там, ну не новостной портал перешел, на какой-то твой нет. сайт, перешел по ссылке с твоего сайта и ему дали кредит оформили? За что именно а, там, я вспомнил, 50 я, тысяч? я помню, что это было. А, да, я ошибся, это не кредиты были, это были билеты на самолет. Вот. Видимо, брали билеты на целую команду людей, которые куда-то летела. То есть, это было, был очень большой заказ. Вот Моя э, реклама заключалась в получении человеку скидки на этот заказ. То есть, человек получал кэшбэк. Вот. Ну и, соответственно, я получал процент от этого кэшбэка. А там, наверное, миллион э, сумма была заказа, потому что... ну если летело человек 30, да, какая-нибудь школьная команда по, по регби, ну, грубо, да, то, скорее всего, на каждого там тысяч по 30, я точно не знаю, да, я просто догадываюсь. Но это были билеты на самолет. Понял. Смотри, Артем Кузнецов, это, по-моему, первый чувак, который тебе скинул донат, об этом ты рассказывал, по-моему, в каком-то ролике. Ты понимаешь, что он наебщик? Да, на данный момент понимаю, на тот момент я не знал ничего про него. Вообще наткнулся на него, первый его ролик я нашел о том, как он рассказывает, как его Матвей Северянин кинул. Вот. То, то есть он пытался научиться Ютубу, да, и Матвей Северянин ему что-то там дал, и потом его, так сказать, послал, и он об этом рассказывал в своем ролике. Ну, я думаю, раз человека кинули, он как бы сам не станет других кидать, да. И на тот момент он писал, в принципе, неплохие ролики. И было даже что-то интересное у него послушать. На данный момент я не считаю, что его канал стоит слушать. У меня он в подписках отсутствует. Я не смотрю его. Но он испортился. Просто, видимо, понял, как можно обирать людей. Знаю точно, что вот мы обсуждаем его в телеграм-чате, что он занимается накруткой канала. То есть, он крутит ролики по просмотрам и по подписчикам свои ролики да ну свой канал плюс что он делает он очень сильно давит на тему как бы контент, контентный спам то есть например смотри у него заходит один ролик он начинает писать десяток таких же роликов на ту же самую тему соответственно он получает еще и еще трафик на эту тему то есть выжигает эту нишу пока она еще дает ему трафик вот например я сейчас дзеном занимаюсь Там запрещено такой темой заниматься Но на ютубе более лояльные видимо Правила и на данный момент Можно этим заниматься То есть крутит Просмотры фейковые И соответственно подписчиков тоже там Большая часть фейков и, Я так понимаю очень много аудитории у него Которые новички Которые еще ничего не понимают Они полностью зеленые Соответственно они легко расстаются с деньгами Думая что их чему-то научат он постоянно публикует различные схемы заработка, пытается рассказать о том, что он может научить, но в конечном итоге кто-то ему деньги сбросит. Это второй Арбайтон, можно сказать. Но если у Арбайтана было интересно смотреть, потому что он более для взрослой аудитории, то э, кузнецов это для самых маленьких. То есть это спокойной ночи, малыши. Но ну, он действительно нереально как-то быстро стартанул, чуть больше, чем за год Ну, я тебе расскажу него. еще одну, как бы про него тему. Артем Кузнецов посмотрел мои ролики, вот, научился кое-чему и потом создал свой знаменитый курс, который он продавал что-то за 20 или за 30 тысяч рублей. Вот. Весь его курс заключался в том, что он лил на Тинькоф инвестиции, на Тинькоф кредитные карты. И я сразу это понял, я даже другу сказал, что его тема заключается только в одном – влить на трафик, на вот эти. Но лил он именно с Ютуба, со своих роликов и, скорее всего, делал еще серые каналы под эту тему. Вот так вот. Ну, кто -то читал, Ты имеешь в виду, что, да, основная, да? основная часть шла, основной трафик шел именно вот с этого основного канала, Артем Кузнецов? Я не знаю точно, с какого канала он получал трафик. да? Возможно, он делал еще серый канал, потому что на тот момент я именно это рассказывал, что можно было это сделать. да. Плюс то, что на чем можно конвертировать реально хорошие деньги. У меня был даже такой ролик, где выплачивают 1200 рублей за одну конверсию. И вот Кузнецов, он это подметил и начал на это лить. И вот эти его статы, которые он показывал, 20 тысячи за день я потом посчитал сколько конверсий было сколько денег принесло и в конечном итоге у меня вышло 120 1200 рублей с, конве, с конверсии. соответственно это были тинь, тиньков скорее всего кредитной карты эти все статы которые он показывал они не нарисованы как думаешь нет они не нарисованы тема довольно таки так сказать не новая она работает Просто он не знал об этом, да. он пытался зарабатывать, но у него ничего не получилось. Он сложил дважды два и получил четыре. Вот у него получилось конвертировать на Тинькова. И как только он видел такие статы, он решил, что сейчас я сделаю еще курс и буду еще и курс продавать. И еще дополнительные деньги получу. Потому что не факт, что... Все те конверсии, которые он получил, они перешли, так сказать, в разряд оплаченных. Да? Возможно, некоторые из конверсий, а может быть и все конверсии, потом в конечном итоге к выплате не привели. Но я точно не смотрел на его канале, там, как он показывал выплаты, не показывал. Даже это не важно Но представь у него был канал На тот момент там что-то около 15-20 тысяч подписчиков И тут он начинает рекламировать тиньков карты тиньков инвестиции Естественно люди какие-то обязательно конвертировались А раз они конвертировались Сам посчитай там например 10 человек сконвертировалось, Уже 12 тысяч То есть с такого объема С такого который он набрал на тот момент И на тот момент он действительно делал неплохой канал Сейчас я знаю что он очень многое крутит И кто потом изучал его курс они нашли в нем именно это Они нашли в нем Сделай серый канал, рекламируй тиньков Все Все просто как жалово. Сейчас и, это работает? Да, сейчас это работает Это в принципе кредитная тема Она очень богатая У меня есть знакомый, который сделал несколько сайтов Там около пяти И один из них всего лишь выстрелил он, По кредитам и финансам вот это были микрозаймы правда сейчас микрозаймы там жестко порезали но на тот момент он где-то это было два года назад он зарабатывал 300 тысяч в месяц на вот одном сайте всего лишь на одном почему ты Кредитные офферы не лезешь так активно, да, допустим. Я как... пробовал, у меня не получилось. То есть вот этот парень он тоже пробовал, у него пять сайтов было, один из них выстрелил, остальные остались лежать мертвым грузом. Потом он делал несколько таких сайтов, то есть уже со знанием с опытом, и все равно у него не получалось. Тут такое дело, нужно стараться, стремиться и, возможно, что-то выстрелит. В кредитах очень сложно пробиться, потому что огромная конкуренция, просто нереальная. На данный момент я понимаю, что зря я туда полез, у меня есть один сайт, но в целом я думаю, что зря я его создал. Но теперь уже, как говорится, назвался груздем, полезая в кузов, у меня уже... На этот сайт и ссылок закуплены, и трафик уже растет. Поэтому, я думаю, возможно, что-то и получится. Но в конечном итоге я сейчас думаю, что в коммерческое направление, кредитное, финансовое, лучше не лезть. Можно э, сайт переделать, например, на, в информационный сайт, на кредитно-финансовую тему. Здесь уже будет конверсия по том, тому же адмитату. Вот. И недавно у нас был в чате один парень, который зарабатывает тоже очень неплохие деньги. У него есть стата на Топ AdSense, есть такой сервис. И он там то ли вторую, то ли третью строчку занимает этот парень. Я про его канал даже рассказывал в Телеграме. Ну, видимо, человеку хочется немножко внимания. И вот этот человек, он говорит, что у него с тысячи посетителей на кредитно-финансово-информационный проект, то есть... Проект, который рассказывает о том, как взять кредиты, где их можно взять, что такое, брать или нет. То есть, ну, не такие, которые там взять кредит с деньков инвестиций. Да, вот это уже коммерческий запрос. То есть рекомендательного характера запросы. И там стоит у него реклама AdSense. И он говорит, 50 долларов приносит тысяча посетителей. Вот так. А ты никогда не думал, то есть настраивать как-то рекламу и с этого лить на партнерки, допустим, там таргет какой-нибудь? или Когда-то пробовал там. даже это, но как, во-первых, сейчас многие говорят о том, что здесь нужен большой бюджет в арбитраже, да, то есть закупка трафика должна быть объемная. Если ты делаешь там 500 рублей, 1000 рублей сливаешь, то это вообще ни о чем. И я с ними согласен. Если я сейчас покупаю ссылки на сайт, то они обычно стоят 500 рублей штука, а мне их надо 100, а мне их надо 150, а мне их надо 200. Вот и посчитай, сколько это я вкладываю, да? Вот. Ну также я смотрю, как люди вкладываются в паблики свои. Я удивляюсь, там денег не меньше уходит, там огромное количество бабла. И так постоянно вот ты растешь и понимаешь, куда тебе нужно тратить деньги и тут же такая же тема если ты долго будешь вариться в этом арбитраже то ты будешь знать уже куда вливать и будешь много вливать и у тебя будет уже разница в цене то есть выхлоп, да, у тебя будет расти но так как я изначально пошел по другому пути то соответственно я трачу в другое направление а Объясни, что такое закупать ссылки на сайт чтобы получить позицию то есть попасть в выдачу в топ то есть там есть много сайтов сейчас уже, да. Любой запрос возьми, там уже кто-то что-то написал. Чтобы его обойти, нужен либо старый сайт, либо много ссылок, либо хороший контент. Хороший контент э, пишется очень редко. Вот э, старый домен достать сложно, э, не имея его тоже ничего не сделаешь. И соответственно приходится двигаться с ссылками. Самый простой вариант. Но сейчас есть такие люди, которые утверждают, что и без ссылок можно двигаться. Так что здесь я просто больше к классическому SEO. Когда ты покупаешь ссылки, продвигаешь свой контент, пишешь да, и получаешь позицию. Вот. Как думаешь, можно ли с нуля новичку заработать 100 тысяч в интернете, никого не обманывая? С нуля прям вот как бы... Но иметь какую-то базу знаний там допустим все о продвижении не на профессиональном уровне а вот начитался человек там каких-то кейсов посмотрел твой канал начал заниматься тысяч, этим, ну тысяч. я думаю до 100 тысяч дойти можно вот но все зависит от человека какой-то человек знает вот куда ему идти да либо ему повезет да какой-то нет но обычно конечно это занимает не не один год и не два года то есть тот же самый SEO сейчас это где-то два года работы над сайтом минимум то есть за один год ты через все песочницы проходишь в google в яндексе а потом уже начинаешь набирать мощность на сайте да вот то есть нужно вкладывать деньги а вот если без вложений вообще наверное нельзя то есть сейчас вкладывать нужно но нужно знать куда вкладывать хотя может быть и вот я я тоже могу быть не прав есть люди которые приходят на youtube у них есть какие-то артистические данные. Они могут там добиться больших успехов. YouTube это больше развлекательное поле. Почему вот такие каналы, как твой и мой, очень тяжело раскручиваются? Ты можешь писать там 10 роликов в день, а никто не будет смотреть, потому что YouTube еще охват порежет. Все потому что YouTube больше развлекательная площадка. И давай вот просто вспомним... Кто такие не магия, да, сначала вроде, ну, что-то, что-то, а потом они начали всякие сценки добавлять, артистические, в свои ролики, и сразу у них трафик вырос. И все, кто делает артистические какие-то зарисовки, там, развлекает народ, те сразу поднимают трафика больше, чем те, кто пытаются чему-то научить чего что-то там рассказать там и так далее ну и, и я конечно соглашусь здесь есть еще более профессиональный подход к роликам да к видео есть просто вот как у нас любительский мы просто для себя это делаем как-то наращиваем потихоньку аудиторию вот и в принципе youtube да это одна из площадок где можно где можно со старта без особых вложений сложно да я знаю но некоторые люди у них получается очень редко да такое бывает но это артистический дар скорее всего должен быть либо там видеомонтаж вот например есть такой блогер мистер добряк он рисует мультики на, на планшете да озвучивает их классно у него получается и он очень быстро набрал трафик у него я думаю больше 100 тысяч уже зарабатывается с youtube вот главное правильное направление выбрать в сайтах здесь ты долго раскручиваешься и потом получаешь какой-то трафик постоянный то есть это более менее пассивный такой вариант заработка а в Ютубе, наверное да там надо постоянно работать но и там можно отлично заработать может даже больше чем некоторые на сайтах то есть все зависит от человека вот кому-то сайты легче даются кому-то youtube то да? что еще можно социальные сети вот я вижу много блогеров которые рассказывают о социальных сетях и они в них действительно преуспели у них есть паблики 100 200 тысяч подписчиков я даже не знаю как это возможно сделать ну вот у меня профиля дошли да, я даже не, не, не разбирался в этом я даже ни рубля не вкладывал а вот они вкладываются и они душу свою наверно туда вкладывают. то есть они сидят работают вот возможно в этом их не секрет. То, что ты должен в свое дело вложить душу, тогда у тебя все получится. Вот такая вот. Какие планы на, на твой YouTube канал? То есть, что ты в идеале хотел бы получить с него? Ну, в идеале как дополнительный источник дохода. Ну и плюс, конечно, с партнерки. какая-то, да? А? Доход с партнерки, именно с монетизации с ютуба? Да, скорее всего с монетизацией. Я вот смотрю, у нас, например, есть в, в чате девушка одна, Оксана Мащенко. У нее свой канал на ютубе, у нее уже там около 12 там, или 15 тысяч в месяц. <coughs> Причем она пишет э, э, с телефона, но э, надо отдать ей должное, она очень э, много труда в это вкладывает, в плане регулярность выкладывания роликов. Вот. плюс она совершенствуется. Тоже сейчас и камеру купила. Я думаю, у нее все получится. Конечно, я не стремлюсь прям вот сделать YouTube основным своим рабочим местом. Нет, просто дополнительный доход. Так я как спрут расползаюсь в разные стороны щупальцами. Вот. Ну и, конечно же, я хочу сказать, что социализация, да, вот это вот сообщество какое-то очень круто. У меня есть своя. YouTube, то есть Telegram чат у меня есть свой И в нем довольно интересно общаемся Также на YouTube бывают такие Комментарии, что очень интересно Почитать, так как Люди видят Человека, который занимается Тоже да, И они тянутся к этому, то есть получается Как бы небольшое сообщество, я конечно не претендую На лавры самого лучшего, сиошника Там и так далее У меня больше, знаешь, вот тоже развлекательный Канал, который показывает Как как человек работает в прямом эфире, можно сказать, да. Ну, я могу общаться с аудиторией через э, стримы, да. Вот то, что я получил в конечном итоге, я этим доволен, и поэтому забрасывать свой канал я точно не собираюсь. И надеюсь, ты тоже доволен тем, что у тебя получается. Да, конечно. И мне это самое главное нравится. Я хочу в этом плане развиваться. Это самое главное. На этом, наверное, пора закругляться Спасибо тебе, Евгений, за интервью У меня уже, как я говорил, на дворе ночь Так что хочу выразить тебе слова благодарности За то, что согласился на это интервью Мне было очень интересно с тобой пообщаться Я желаю тебе в 2020 наступающем году Повышать качество твоего контента в плане съемки, монтажа Я думаю, что ты выстрелишь обязательно И достигнешь своих целей вот, буду признателен, если в следующем каком-нибудь видосе упомя... упомянешь про это интервью, чтобы твои подписчики тоже перешли и посмотрели это. Конечно, обязательно будет интересно посмотреть и в телеграм-чат я все это скину и будет интересно, конечно, всем послушать Тебе тоже спасибо, развивай свой канал, мы все следим Вот то, что ты его изменил, концепцию мне очень понравилось, молодец Все, я понял Буду работать, давай, спасибо большое всего хорошо, доброго. Хорошо, Давай, хорошо. пока.